Информагентство Ледоков. Ну вопрос в принципе, э, что вас побудило участвовать, принять участие в голосовании? Гражданская позиция, мир, хорошо, будущий, стабильность. Тогда второй вопрос, минуту, сейчас второй вопрос, всего три. Э, как вы считаете, это поможет там снизить ЖКХ, цены, чтобы не росли? Конечно ну как поможет. в таком духе? И третий, последний вопрос. Какие политики российские, на ваш взгляд, ну, готовы это сделать? Он у нас один президент. Хорошо, а понял, благодарю. Вам. Добрый день, вы за голосование идете? Да. Вопрос можно задать? Ну, да. ну, не сложный. То есть, первый вопрос. Значит, что вас побудило пойти на голосование? Принять участие в делах страны. А на что вы рассчитываете? А как на что рассчитываете? В итоге, по этим голосованиям? Что больше порядка будет в стране. Ага. Я думаю, особенно по поводу э, депутатов, которые имеют двойное и тройное гражданство. А это неправильно. Угу. Ну, а по-моему, больше я ни на что не рассчитываю. Понял. Тогда второй вопрос, всего три. Смотрите, как вот сегодня 1 июля. Значит, сегодня повышают ЖКХ это цены, да. все тарифы. Да. В общем-то, позволит ли это голосование, признание, что называется, все это дело заморозить, снизить? Как на ваш взгляд? Если ввели все это именно 1 числа, то угу. то, что я приняла участие, не изменит. Угу. Значит, это дело решенное вот. А то, что повысили все эти цены Ну, наверное, из-за кризиса угу. Из-за какого-то неправильного э, Неправильных дел в стране в основном Ну и э, по в мире Вот так вот Понял, и последний вопрос Как вы считаете, какой политик, по крайней мере, в России, конечно, в России Будет ориентироваться на отчаяние простых людей То есть, по крайней мере, ну на заморозку цен На заморозку тарифов ЖКХ Я таких политиков не знаю угу. Благодарю не Добрый день, информагентство «Ледоков» Вопрос можешь задать? Ну, короткий угу. Ну, вопрос первый такой Что вас побудило прийти на голосование? Ну, выборы есть, выборы Хорошо. Второй вопрос. Как вы считаете, это как-то скажется на вашем благосостоянии? То есть, ну, там ЖКХ понизят, цены в магазинах упадут. На мне вряд ли, наверное, что-то отразится. Угу. И последний знаю. вопрос, это как вы считаете, какой на сегодняшний день политик в России ну, способен, как говорится, чаянием простых людей ответить? Ну, вы знаете, я как-то в политике не особо-то угу. как бы это. Ну, вот. Надеетесь? Ну да. Понятно. Да. А так я как бы нет. У меня другие заботы. Дети, школа, учеба, вот, повседневной жизнь. Так вот цены повседневной жизни как раз цены отражают. Я как-то не слежу вот особо-то, чтобы не вникает, потому что не, не mm -hmm. до этого. Понял. Возь Все, благодарю. Возьмите не uh -huh. uh -huh. Добрый день. Информация столь такой. Вопрос можешь Задать. Ну вопрос, вот вы сейчас сходили на голосование, скажем так, что вас побудило? Честно? Ну да, вот все-таки СМИ или родственники, там, как, что повлияло? На работе нам обязали. Понял, хорошо. Тогда второй вопрос. Все-таки вы что-то, наверное, ожидаете? Сегодня же 1 июля, то есть повышение тарифов, ЖКХ, цен возможных, то есть все вот это вот. Как думаете, это как-то отреагирует или нет? Все вот это голосование. Ничего не изменит, как было в нашей стране, все плохо. Так, и последний вопрос. Понял, понял. Извиняюсь. Последний вопрос. Как вы думаете, если в России на сегодняшний день политик, который, ну как бы выразиться, будет отражать чаяния народа? Нет. Благодарю. Сейчас ссылку дам. Вот вопрос первый. Всего три. Что вас побудило принять участие в голосовании? Ну как, СМИ, или как говорят иногда, гражданский долг, или там еще что-то в этом духе. Мы не будем громкими словами, просто угу. собственные желания. Понял. А, скажем так, как вы считаете, это повлияет на, так сказать, на завтрашнее, на послезавтрашнее материальное ваше положение? Не думаю. То есть сегодня 1 июля, ЖКХ, цены, тарифы сегодня повышаются. Это скажется, не скажется? Вряд ли. Вряд ли. Понял. И последний вопрос тогда. Как вы считаете, в Российской Федерации есть политик, который отражает чаянием народа? Простого народа? Нет. Угу. Все, благодарю. Нет. Значит, первый вопрос. Что вас побудило идти на голосование? Раз досрочно, то вот досрочно. Ну, скажем, СМИ, там, гражданский Нет. долг или на работе сказали... Нет мы просто проголосовали как положено как долго, каждый ну скажем так по привычке нет, почему привычка некоторые законы конечно понравились например что это, это, эти не, не могут владеть недвижимостью за границей угу, угу. и Суверитет от всяких законов тогда как вот вы э, думаете Поправки, все это голосование, оно поможет, скажем, как-то материально изменить вашу жизнь. Ну, сегодня же 1 июля. Ну, то это есть... зависит не от того, поможет или не поможет. Если вообще поможет. То угу. Поможет. Ну, этот вопрос, он связан с тем, что сегодня 1 июля. То есть повышение ЖКХ, всяких тарифов, ну и, как Помощь говорится, прочих вещей. Угу. Вот, то есть это вот с этим связано. Так, тогда и третий вопрос. Последние. Как Вы считаете, есть ли какой-либо в Российской Федерации политик, который от, э, отвечает течаяниям простого народа? Не знаю. Мне Толстой нравится, наш, это как его, ну, наш, это Вот они мне нравятся. Угу. А кто он, так сказать, я потому что не знаю, я политический. Он, это депутат. Дек, депутат. От Новокубичска. Но он от какой-то политической силы? Един Россия. Угу. Понятно. Ну, в принципе, все, благодарю. Я не буду спрашивать, за кого, это нас не интересует. У нас вопрос другой. Первый. Значит, что вас, так сказать, потянуло, толкнуло принимать участие в голосовании? Гражданский долг. Угу. Гражданский долг, да, и, так скажем, вера не согласна с предложенным путем. Угу. Хорошо. А, скажем так, вот это все... Mm, так сказать, то что проголосовали как-либо материально скажется на вашем благосостоянии Нет. тогда второй вопрос сегодня 1 июля повышение тарифов mm -hmm. повышение ЖКХ и всего прочего да мы как а, раз это ну, обсуждали да. мы как раз это обсуждали что каждый выпуск этот наборчик на масочку ручечки перчаточки выйдет в кругленькую сумму то есть в любом случае это будет как говорится за счет народа ну это однозначно то есть, исходя из этого, как бы последний вопрос. Как вы считаете, э -э в Российской Федерации есть политик, который отвечает, или, так сказать, будет отвечать чаянием простого народа? Пока не наблюдала. Угу. На а, тогда получается все-таки противоречие. С одной стороны, смысл тогда голосовать? По факту, если рассматривается внесение изменений в такой документ, как Конституция, выборы не нужны, если мы говорим с точки зрения Республики. Потому что это должно проходить на другом уровне. Но будет очень грустно потом говорить, что все пошло не так, как мы э, запланировали, если мы при этом не сделали абсолютно ничего для того, чтобы было по-другому. Ну, здесь вопрос вот какой. С одной стороны, политическую сторону я не буду затрагивать. Я затрону чисто техническую. Смотрите, на сегодняшний день, я думаю, в 2016 году принимали участие в выборах, а в 2018 Я принимала. Ну, скажем так, как в одном комментарии, материал там был написан таким образом. Вот я начал в 2004 ходить, прошел, проголосовал, лучше не стало. Следующий раз лучше не стало. Еще раз лучше не стало. В результате я перестал ходить. Лучше, конечно, не стало, но, по крайней мере, мол, я хоть не трачу самого себя И здесь сейчас получается такая вещь Плюс еще чисто технически Все-таки вот эти вот электронные способы голосования Это уже разговор про выборы Не вот про сегодняшнее голосование Все эти КАИБы Это техническая сторона вопроса Потому что информация собирается Не столько в бюллетенях Сколько на флешку там или по интернету уйдет С КАИБов с этих вот, В связи с этим Кто это дело проверяет? Никто не проверяет, никто не может вот из наблюдателей сказать, что вот точно на этот компьютер пришла информация, вот точно здесь, и здесь никто не намуклевал. Стоит вопрос, если галочки, как, ну вероятность того, что галочки могут растасовать так, как хотят, имеет смысл принимать участие в выборах? Но это вот опять вопрос того, что да. я сказала предыдущему. Угу. То есть все равно, вроде все равно надо, а получается им Но только массовка здесь, нужна? Большая часть не пойдет голосовать, значит будут перевыборы, значит еще раз пойдут голосовать. Ну, как значит, это... ну, было Перевыборов 6, не будет. 46, 46, нет, как это было миллионов раньше, миллионов вот, по несколько раз голосование проходило, потому что там недобор был какой-то там. Нет, сейчас уже процентовки нет. Придет три человека, все. А у них при таких возможностях, при цифровом голосовании, бесконтрольном, что хочешь, то и делай. Будет очень грустно, если мы придем к этому форму, да. голосования. Ну, вообще-то это этом, уже. А еще и в образовании ну, в дистанционном. Согласен. Это очень печально будет. Да. Поэтому... Ну, крайне вон мадам сказала, что женщин, у которой нет образования, дыши, нужно стерилизовать. Да? В интернете да, было. Ну, привет, Адольф, да? Да, да, да. Потому что, что, что они рожают некачественных детей. Некачественные? Да. А, а, а они, значит, химии нажрались, и они качественные. Ну вот, ну у нас вот все ни о чем я говорю. Вот просто вот, а... Хорошо. Такая жизнь такая у нас интересная в последнее время. Перспектива такая в России возможна, на ваш, на ваш взгляд, вот таких же политиков, деятелей, которые будут точно так же заявлять. Но у нас полно инфлюенсеров, у нас, которые у нас их сейчас есть, но уже. Я бы не хотели бы таких вот. Нет, то, что не хотели бы, да. а как бы посмотреть на завтра, на послезавтра. У нас уже сегодня есть инфлюенсеры, которые абсолютно странные вещи говорят, которые никак не совпадают ни здесь ничего не в рм смысле. В смысле. Угу. Ясно. Ну, в принципе, как бы все. Вот, я адресок вам сейчас оставлю. Посмотрите. А для чего Для информагентства «Ледокол».